такой еще вопрос. Какие у тебя взаимоотношения с родителями? родителями? У меня нормальные отношения. Ну, я же говорю, я очень ответственная. Вот. Но, с одной стороны, с мамой немного натянутые отношения. Потому что она хочет дать мне любви, но я почему-то ее отталкиваю. А ты где-то учишься, чем-то занимаешься, что-то тебе интересно, тоже расскажи. А, я сейчас, я в прошлом году закончила 11 класс, решила взять год-перерыв, и в этом году я подаю заявку на обучение, документы подаю. Ну, когда ты последний раз смеялась вообще? Когда тебе последний раз вот как-то было ну, хорошо, как-то спокойно? Когда с тобой такое происходило последний раз? в последний раз. Ну, я, честно, не помню так. У меня осознанности нет вот такое прям. Дело не в осознанности, нет. вообще как, Моя как чар... Проблема я не здесь и сейчас вот. Я все забываю. Ну, слушай, это на самом деле не проблема, я бы сказала, да? Это еще, может быть, в силу возраста и там мечтательность некая присутствует и так далее, да. Плюс еще когда ты учишься, много много что нужно держать в голове, когда еще родители добавляют э, ответственность перекладывают, то это тоже нужно держать в голове. Поэтому, ну, э, первое это не будь к себе требовательно перестань от себя что-то требовать, да. То есть э, ты что-то должна, ты, ты не должна, ты как можешь так и получается, потому что ты не сможешь все равно перепрыгнуть через голову. То есть ты такая, какая есть. И прими себя такой, какая ты есть. Со своими плюсами, со своими минусами. Это нормально. Угу. Не, не быть похожей на всех это тоже нормально, потому что каждый из нас индивидуален. Да? У всех из нас есть свои сильные какие-то стороны, и слабые стороны. Ну, это показывает как бы на наличие того, что ты человека, ровно, ты не можешь быть ни на кого похоже и, и никому соответствовать. Ты должна соответствовать только самой себе, да? вот. Ну, а то, что ты рассказываешь, на самом деле, тут еще тут много моментов, может быть. Во-первых, то, что э, у тебя нету личного пространства, а ты уже девушка, и оно тебе просто необходимо это личное пространство, вот. Потому что когда, когда есть личное пространство, ты в этом уединении можешь наполняться, восстанавливаться, приходить в себя, взвешивать все за и против. да, То есть именно наполняться. Вот ключевое слово – наполняться. Когда этого нет, естественно, ты, твое внимание, в твоем внимании постоянно присутствуют, во-первых, другие люди, да, которые тоже выдергивают. Вот, которые что-то хотят, у них там свои заботы, незаботы. ну и нету вот этого своего личного уголка, вот. Я еще сейчас работаю, поэтому, возможно, очень устаю. Мне все время нужно что-то делать, вот. Я не могу без дела сидеть, где-то поработать, потом отучиться что-то. Вот у меня все время что-то нужно, вот движение что ли. Uh -huh. Ну, это в принципе тоже неплохо, то что тебе нужно движение, потому что это может быть связано, опять же таки, да, там с энергичностью, ну, с какими-то такими моментами. Другое дело, что если м, внутренне тяжело от этого, потому что может быть энергичный, но голова может быть все время загружена. Это немножко разные вещи, да. И э, я тебе посоветую следующее. Во-первых, э, свои свое свободное время, свои выходные попробуй проводить наедине с собой. Пусть это даже будет прогулка, не знаю, на природу, куда-то. Даже просто попробую выбираться, если, я не знаю, э, как, где то живешь, да, это может быть поселок, или может быть это городок. Вот. Но стараться выбираться вот э, в такое место, где ты можешь побыть с собой. Просто погулять. Mm -hmm. Просто учиться направлять внимание да, на какие-то свои внутренние ощущения там допустим какой запах сейчас ты вот чувствуешь там чем пахнет может быть это листья может быть воя может быть не знаю там травы вот потом какие ощущения ты от этого запаха испытываешь да может быть тебе очень приятно может быть даже какие-то воспоминания нахлывают это своего рода как медитация это как у вас такой интересный навык когда ты так таким образом внимание перестраиваешь ты учишься расслабляться учишься чувствовать себя вот ну и, и самый главный навык это улыбаться почаще почаще это делать потому что ну вот, вот сейчас ты улыбаешься да вот просто просто улыбнись просто улыбнись не потому что я тебя попросила а потому что вот э -э ну, это просто приятно, да, как минимум. Да. Вот. И, и когда ты улыбаешься, если ты обратишь внимание на свои ощущения, да, опиши мне эти ощущения, что ты испытываешь во время улыбки. Ну, спокойствие, наверное, сразу вот. Спокойствие. Да, радость такая. Да. Радость, можно даже сказать тепло какое-то, да? Да. Какое вот. А дело в том, что это происходит с тобой по той простой причине, что так проявляется твоя душа. Это естественное состояние. Естественное состояние. Поэтому от этого приятно, и поэтому от этого ты испытываешь наполнение. Да? И чем чаще ты будешь а, наполнять свою жизнь именно этим состоянием, вот, просто улыбаться, да, и просто... Через улыбку начинать диалог. Через улыбку начинать любой разговор. То есть, э, сейчас объясню, как это. Неважно, кто и что тебе говорит, там, даже если это э, какой-то всплеск э, негатива, да? Угу. Внутри себя просто улыбнись. Посмотри на этого человека, ну, просто посмотри на него, как на, не знаю, как... Пусть будет такая ассоциация, да, которая тебя как-то порадует. На ребенка. На ребенка или на испуганную собачку, которую кто-то там напугал на улице, да, вот, знаешь, такое бывает, с маленькими собачками гуляет, ее кто-то так спугнул, она тявкать начинает, такая сразу злая становится, такая тяв вся, Вот, ну, этот человек, по факту, в этот момент, он ничем не отличается от такой собачки, да. То есть он просто, его кто-то расстроил, ему обязательно нужно эту эстафету передать. И он сам этого не понимает, что он так делает, он так поступает. Но если ты посмотришь не отреагируешь на его реакцию, не, при, не подхватишь вот эту эстафету, которую он тебе пытается передать, а вспомнишь эту ассоциацию, да, там про собачку или там про какого-нибудь капризного ребенка, который ножками так топает и просто вредничает, сам не знает, что хочет, да то это вызывает улыбку, тебе просто становится весело внутри. <rose> и вот этим настроением ты можешь, во-первых, заразить этого человека, остановить его реакцию, да, успокоить его и не вовлечься, ну, сама не вовлечешься да, вот в это а, такое, скажем, бесперспективное действие, <sempre> негативное. Да, и неправильно, короче. Да, да, да, да. Вот. А на самом деле, чем больше ты вот наполняешься каким-то таким приятным теплом и вообще чувством иронии, потому что это же есть чувство иронии, когда ты с иронией смотришь на какую-на любую ситуацию, да? да? Даже на саму себя можно посмотреть с иронией, да? Там, ну вот, там, допустим, тебя поругали или не поругали, ты просто на кого-то там обиделась или еще что-то, посмотри на себя тоже, как на этого маленького ребенка, который, который просто что-то там вредничает да, и сразу становится уже по-другому, да. ну, то есть это воспринимается иначе, вот, и чем чаще ты будешь именно так реагировать и на себя, и на жизнь, и на ситуации в своей жизни, да, то качество твоей жизни будет только лучше. Вот, понимаешь? И, и самое главное э, относительно там, взаимодействий с родителями, с сестрами, сестрами, это честность и вот эта вот ирония. То есть, что значит честность? это значит если тебе чего-то не хочется, просто об этом спокойно сказать что ну, я вот сегодня не хотела, мне не хочется, нет настроения это сделать, давай, может быть, сделай что-то другое, к чему я больше расположена, да, а ты сделай это. И все. То есть не, не, не кидаться словами, знаешь, я не буду это делать, или там, как это бывает, а вот именно спокойно через такой э, диалог также с родителями разговаривать, с мамой там попробовать пообщаться, да, что сказать, мам, вот ты Сейчас таким тоном говоришь, мне почему-то от этого немножко неприятно. Я знаю, что ты там меня любишь, стараешься для меня. Но давай попробуем иначе. И все, Поверь мне, мама послушает тебя, она, потому что она тебя любит наверняка, она захочет тебя услышать, захочет услышать твою позицию. Возможно, она даже будет учиться у тебя, да? То есть ты можешь даже научить ее, а, как... как посмотреть на мир твоими глазами, как, как услышать тебя. Потому что она же не знает, что внутри тебя происходит. Она же опирается не только на свои ощущения, а ты можешь поделиться с ней своим миром, да, как ты это чувствуешь, как ты это видишь, что тебя беспокоит. Вот. И все, И у тебя все наладится и с родителями, и ну, с мамой, и и с сестрами тоже, конечно, бывает разное, бывает у всех настроение не очень. Но вот говорю, самое главное в таком настроении, даже если у тебя настроение не очень, ну позволь себе просто м -м, включи музыку, послушай музыку, да, включи наушники, немножечко посиди, переключи внимание. И вот и ты заметишь, что твое настроение начнет меняться. Самое важное это вот не делиться вот этим, знаешь, неприятным настроением, потому что ты его перекинешь одной сестры, та сестра другой сестры, и вот это вот будет вокруг нарастать напряжение, да, усиливаться. А так ты можешь не передавать эту, ну, не создавать вот этот вот такой неприятный негативный фон. А ты можешь наоборот. Раз послушать музыку, где твое настроение поменялось. Может, вообще ты будешь просто спокойная. И вот именно этим, другим фоном наполнять своих близких и пространство вокруг себя. Вот. Понимаешь? Угу. И еще у нас вот, а, на канале есть медитации. Да? И ты можешь тоже их а, периодически слушать. Они как раз-таки помогают помогают просто, не знаю, расслабиться. То есть ты, они абсолютно там бесплатно висят на канале, ты можешь послушать, например, да. да, да, да, да, там, перед сном или когда тебе этого хочется. И это тоже будет влиять на твое эмоциональное состояние. Потому что когда ты расслабляешься, ты начинаешь себя чувствовать как хорошо. Да. Просто дело в том, что ты еще очень... Как бы сказать, у тебя все хорошо, вот. у тебя нет еще каких-то серьезных проблем. Я знаю, что порой кажется, что настроение, ну вот эти вот состояния, настроения, да, это что-то, что что что какая-то все у меня, у меня там диагноз, диагноз надо с этим разобраться. Это не так, это не так. Да. Все всегда намного проще видишь вот мы с тобой пообщались и ты уже наверняка для себя какие-то выводы сделала. Да. Если ты будешь вот все, все то о чем я тебе рассказала использовать в своей жизни mm -hmm. ну, у тебя все будет хорошо и кстати в отношениях в дальнейшем в отношениях да, с, там, если есть заинтересованность э, в отношениях с парнями то же самое также это работает когда ты подстраиваешься под кого-то да? когда ты такая какая ты есть угу. говоришь как тебе нравится как тебе не нравится и позволяешь человеку тоже проявлять свою позицию и а, решать до да, находить вот это вот ну, какой-то обоюдный интерес ну, или же у него просто не будет ну значит ты просто не подходишь подходите друг другую руку тоже не проблема вот. Тогда, да. не будет, ну, да. тогда не будет никаких сложностей никаких конфликтов вообще угу. вот еще очень важная рекомендация – это прислушиваться к себе сейчас тебе объясню ну к примеру да такой простой пример приведем вот ты начиталась про вегетарианство и перестала кушать мясо потому что начиталась про вегетарианство что это там плохо вредно еще там что-то а тебе хочется этого не ну, поесть мясо, твой организм требует животный белок. Ему необходим именно животный белок. Он начинает заболевать, да, кричать тебе о том, что ему этот белок необходим. Вот ты же начиталась, тебе же вот. вот. И вот самое главное, не попадать вот в это противоречие, прислушиваться к себе и к своему организму, к своему существу, потому что твое тело.. Твоя внутренняя суть, она намного мудрее любых книг, любых, не знаю, там, каналов, учителей и так далее. Правда? Это правда. И разница, как эту информацию вот делить, нужна она тебе или нет, в легкости. Если ты, например, что-то слушаешь, что-то смотришь, да, и чувствуешь от этого... Легкость внутри тебя, вот тепло становится, как от улыбки. Ну, наверное, значит, для тебя это актуально, это и интересно, двигайся в этом направлении. Если ты чувствуешь какой-то диссонанс, ну, значит, ну, не надо туда. Не надо. Ну да. Вот. В принципе, все. Вот такой момент. Может, у тебя есть еще какие-то вопросы? Я тебе отвечу на них. Да, у меня, похоже, все в порядке. не прям все. Ну да. Нормально. Ну да. А скажи, ты слушал да, медитацию у нас на канале, которая? Леонида, да. Слушала? И как? Расскажи. Что ты чувствовала или что с тобой происходило? Очень. Мне было очень-очень спокойно. Прям неосетаемость. Вот ну, и летала что ли? Ну да. Ну здорово. Ну вот видишь и опять такие та же медитации тебе может быть помощь, когда ты опять, если вдруг опять заблудишься, случайно, да, да? зайдешь в какой-то тупик, то вот помни про эту. Ну, помни про то, что ты можешь послушать медитацию и расслабиться. А еще я тебе, наверное, поделюсь такой, с тобой такой информацией. В общем, есть такой автор – Карлос Кастанедов. И у него есть там очень порой мудрые высказывания. Вообще достаточно, как бы сказать, так, мудрое содержание книг от некоторых. И мне очень нравится там выражение. Звучит оно так что в жизни каждого человека есть два пути. И оба эти пути приводят в никуда. Ну, то есть в никуда это значит, что мы все равно однажды покинем этот мир. Да, так уж устроена человеческая жизнь. Mm -hmm. Вот. Два пути. Первый это путь сердца, а второй это путь без сердца. Путь сердца, он легкий, непредсказуемый и и наполненный. Путь без сердца, он опустошающий, сложный и э, стабильный. Вот. Два пути. И этот выбор ты делаешь постоянно. То есть легкость для тебя, она и должна быть неким ориентиром. Да? То есть чувствуешь легкость, значит все хорошо. Если чувствуешь что-то не то внутри, Посмотри, что тебе не нравится сейчас. Обрати на это внимание. И э, если это связано там с разговором, да, с кем-то с близким, иди это. Скажи, что вот, мне вот это вот все-таки не нравится здесь. Давайте по-другому решим эту задачу. И все. И это называется путь сердца, когда ты идешь легко. Через вот эту, Это а, получается... ориентир, да, такой? <свёл> да, вот такой ориентир внутренний. <свёл> Надеюсь, что я тебе помогла. <свёл> <свёл> да, очень помогли. Ну, я рада. Да, <свёл> Советов класса. Спасибо. <свёл> ну что, тогда тебе хорошего дня. Вот. И <свёл> или вечера. И. И все, и живи с улыбкой, все тебя будет прекрасно, ты и так вон Замечательно. Спасибо, спасибо, вам. благодарю. Да, ну все, приятного. До вечера. свидания. До свидания, пока. Спасибо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем